Очередной приезд Синзябы в Москву к Путину, к нашему президенту. Ну и хотелось бы поговорить о том, что нужен ли нам мирный договор и нужно ли нам решение вопроса этих злополучных островов? И Туруп, Кунашир, Шикатан и группа островов Хабумай. Нужен ли нам этот мирный договор? Ну, учитывая оборот между странами экономический, который равен там порядка 17-16 миллиардов, из которых порядка 11-12 миллиардов это поставки энергоносителей с территории России, то в принципе, если рассуждать, то мирный договор России с Японией, он не нужен. Никуда Япония не денется от поставки газа и нефти. Не сможет с этой иглы нас прыгнуть. Только если пожертвовать своей экономикой. Ну, по-хорошему здесь выглядит это так, что Япония хочет отжать фактически острова. Это старая песня, которая еще начата с 1956 -го года, когда Японии предложили, да, что подписки мирный договор. Два острова дадим остальные два впоследствии. Но Япония, проявив свою жадность, в 2004 году этот вопрос опять поднимался Лобровым. Ну, как говорится, жадность Фрая разгубила. Они отказываются и хотят, чтобы фактически Россия отдала четыре острова. Но что такое четыре острова для, Россия, для России и для Японии? Японии острова не нужны. Это некое проявление... Если у Японии получится эти острова забрать, это некое проявление силы Японии. Экономической, дипломатической. Ну и конечно экономические выгоды. Так как на островах найден рений. Это очень редкий минерал. Там что-то цена у него 3 700 или 3 800 на рынке за 1 килограмм. Найдено газа очень достаточно много. Если это острова достаются, то Японии достается 200-мильная рыболовная, экономическая зона. Также через эти острова проходят единственные замерзающие проливы. Это Екатерины и Фриза. Заходского моря в Тихий. И я думаю, что Япония бросит все силы для того, чтобы ограничить проход кораблей России через эти острова. Через эти проливы. Что мы имеем вообще по ситуации? Значит, Путин и премьер-министр Японии встречались уже на Гато. Там они приняли решение о том, чтобы начать хозяйственную деятельность на этих четырех островах. Деятельность заключалась в себе развитие деятельности по рыболовству, туризму, медицине, экологии. Но на данный момент точно известно, что Происходит совместное развитие предприятия по выращиванию крабов и морских ежей. Это точно существующие предприятие. Ну и как бы камнем преткновения на той встрече явилось то, что Россия говорит, что только российское законодательство на территории этих островов. Ну на этом вопрос как бы был закрыт. 27 апреля, если не ошибаюсь, приехал опять премьер-министр, который, говорят, уже как на работу в России ездит. В японских СМИ появилась информация немножко другая по его приезду. Он не просто приехал, а по японских СМИ он приехал решить территориальный вопрос. Категорично причем. Но по факту, по приезду, по крайней мере, о, той, о том минимуме информации, о котором мы знаем, он приехал обсудить дальнейшее взаимодействие по этим вопросам. Вопрос суверенитета он как бы не обсуждался. Единственное, от Японии поступило в предложение о том, что она хочет вести здесь на островах некую особую экономическую зону с преференциями для японского капитала. Чем нам приехал Синзаб, помимо всего вышесказанного? Он приехал к нам с веселыми картинками. <с в <смешили> веселых картинках были изображены проекты торгово-экономического взаимодействия. Вроде бы как это лучший способ коммуникации на высшем уровне. Что на них изображено неизвестно. Но известно лишь то, что по словам журналистов все чиновники были веселые, довольны после просмотра их. Но самое интересное, что все эксперты говорят, что по результату вот этих переговоров должен быть какой-то рамочный компромисс. То есть должно быть принято такое решение, которое мы, в принципе, наверное, скоро узнаем. Надеюсь и верю. По результату, по результату Путин заявил нам о том, что, ну, по крайней мере, из СМИ, я вот несколько газет почитал, результатом всего этого сообщения было два этапа будут результатами это поездка делегации с оценкой совместной деятельности то есть они оценят как деятельность развивается, предложат какие-то меры для дальнейшего развития и второе это прямые рейсы для поездок бывших жителей этих островов для посещения могил Но я как бы не понимаю смысл этого всего. У жителей, которые здесь ранее жили, которые были выселены, там говорят, в течение двух суток, да, с этих островов решением Сталина, у них есть возможность и сейчас она и была, о том, что они на специальных теплоходах посещали в безвизовом режиме эти острова, не было никаких проблем. И камнем преткновения здесь, как всегда, встает этот суверенитет. В чем проблема? В том, что если Япония признает законодательство над островами, то она, соответственно, признает суверенитет России над островами, что в принципе для нее неприемлемо, потому что Япония считает северные острова, территория Японии однозначно, и, и никак по-другому она их не расценивает. Что они вроде бы как незаконно были получены... Российской Федерации, СССР, а потом последствия Российской Федерации. Но я вижу ситуацию в том, что э, вот эта курильская морковка, как ее называют, она нужна Путину. И СМИ говорят о том, что мирный договор не будет подписан. Потому что еще и Лавров говорит о том, что если признать э, передать острова Японии, то это все равно, что отмести всю историю, да, это все равно, что отмести исторические реалии да, Второй мировой войны, в которых и приняла Япония участие да, во Второй, и признала последствия о том, что Россия, грубо говоря, забирает себе эти острова и судьба, и теперь их за, за Россией решение судьбы. Но выводы делать вам. По моему мнению, мирный договор России с Японией не нужен, так как экономический оборот между России Японии. Он мизерный. Те же отношения даже с учетом санкционных, санкционного влияния с той же Германией 52 миллиарда. До санкций было более 120 миллиардов. Будет есть направление, куда нужно расти. Тем более, что Япония очень непостоянно в своих решениях, так как она находится в альянсе с США. Соответственно, все ее решения, они не будут на 100% исполнимы ей же самой. Так как ситуация получилась с санкциями, Вела Европа, в санкции, Америка, соответственно, под давлением Америки и Европы Япония вела в санкции. Поэтому все решения, они еще на трижды будут, грубо говоря, поделены в той же Японией. Поэтому выводы за вами.